В-12. При разбавлении 100 грамм олиума, в котором массовая доля оксида серы 6, 20% водой, получили раствор серной кислоты с массовой долей кислоты 38%. Этим раствором заполнили свинцовый аккумулятор. Вычислите массу в граммах воды, которая необходима для разбавления 100 грамм олиума. Во-первых, напомню, что же такое олиум. Олиум это... Раствор серной кислоты в оксиде серы-6. То есть вот это все у нас было изначально 100 грамм. Где массовая доля СО3 составляет 20%. Что мы можем с вами сказать? Значит у меня масса СО3 20 грамм. А масса серной кислоты, масса вещества я помечу как 1. То есть изначально 80 грамм. Что происходит дальше? Дальше происходит следующее, что наши СО3 растворяют в воде, и в результате у нас получается серная кислота. Но здесь мы должны быть очень внимательными и просмотреть, а какой же раствор у нас получается. А вдруг у нас СО3 в избытке, у нас все равно тогда останется олиум раствор серной кислоты в СО3. Если у нас получается водный раствор, значит в избытке у нас вода. То есть полностью реагирует СО3 с образованием серной кислоты. И еще дальше наша вода является растворителем можно так сказать. Раз у нас получили растворы серной кислоты, у нас не сказали, что получили олиум, более разбавленное, получили растворы серной кислоты, значит у нас в избытке вода, в недостатке СО3. Значит полностью весь наш СО3 реагирует с образованием серной кислоты. И массовая доля, я напишу как конечной серной кислоты, у нас 38%. Что же такое массовая доля? Вот это конечная. Это масса вещества серной кислоты. Первая, которая была, масса вещества 2 и делить на массу общего раствора значит что нам неизвестно или что нам вообще известно нам известна массовая доля я сразу же в долях переведу, переведу. у нас известна изначальная масса нашей серной кислоты мы не знаем серная кислота которая получилась какова ее масса и Наша общая масса раствора. Что мы можем с вами сделать? Если мы знаем, что полностью прорегировала СО3, значит расчет мы можем провести по нашему оксиду серы 6. Найдем для этого химическое количество. 20 грамм мы разделим на 80 грамм на моль. Таким образом химическое количество 0,25 моль. И здесь мы можем сказать, что все химическое количество наших реагентов и продуктов в реакции 0,25. Отсюда масса вещества, получившейся серной кислоты, я помечу как 2, 0,25 умножить на 98 грамм на моль. То есть 24,5 грамма. Это масса нашей второй серной кислоты, получившейся в результате реакции. Из чего же будет дальше состоять наша непосредственно какая будет непосредственно масса раствора мы можем найти но при этом нам нужно понять что у нас вода и прореагировала и еще и избыток у нас пошел на образование раствора значит ту массу воды которую нам нужно найти это сумма между той которая прореагировала и той которая у нас образовала в дальнейшем раствор значит мы можем понять сколько же у нас воды прореагировало. 025 умножить на 18. 4,5 грамма – это у нас масса воды, которая прореагировала. Теперь давайте определим массу всего раствора, который у нас с вами есть. То есть для того, чтобы определить массу раствора, мы с вами наши массы должны поделить на 0,38. Таким образом, масса раствора 275 грамм. Масса воды… Это разница между массой раствора и массой вещества или нашей серной кислоты. 175 грамм. Тогда сумма между массами воды будет та суммарная масса воды, которую мы с вами добавили изначально. Я ее здесь запишу. То есть окончательная масса воды 175 грамм плюс Четыре и пять грамм получается ровно сто семьдесят пять. Это и есть наш ответ.